Всем привет-привет! И добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я снимаю видео не одна, а вместе с интересным каналом Девочки и мишки-малышки. На этом канале ты найдешь распаковки лизунов, различных игрушек и много-много всего интересного. Ссылка на данный канал в описании под видео. Обязательно заглядывай и смотри. А сейчас мы вместе с вами. Будем смотреть ролик про эксперимент ну, с лизуном. У меня родилась идея изменить вот такой вот интересный лизун в баночке ММДНС. Огромный лизун в огромной банке, желтого цвета, очень симпатичный. По консистенции мне они не очень понравились, но по цвету они прикольные. И сейчас мы будем с вами пробовать сделать из этого лизунчика слаймик и надеюсь что у нас все получится для начала в этот лизунчик я хочу добавить глицерин он у меня есть и давайте же добавим капелек 6 7 8 вот так все делаю на глаз и перемешаем посмотрим Даст ли нам глицерин какой-то результат. И теперь к нашему глицерину и нашему лизуну мы будем еще добавлять вот такую вот трехцветную зубную пасту. По Чуть-чуть. За слово по чуть-чуть я переборщила с количеством зубной пасты. Так что теперь будем размешивать до однородной массы. Ну что, ребята, я перемешала нашего лизуна с зубной пастой и тетраборатом натрия. И у нас получился примерно лизун, похожий на слайм. Также я еще добавила сюда блески. И наш лизунчик стал пластичный с ним интересно играть его можно покрасить любой цвет но так как у нас видеоэксперимент то я не буду этого делать красить оставлю его на 3-4 дня и посмотрю какой он стал ко мне прилип. Чувствую, у нас зеленый антистресс. И пузырик.